Так, друзья, всем привет! Как слышно меня? Поставьте плюсы в чате. Как звук? Слышно всем? Все в порядке? Окей, вижу, что есть звук. Отлично. Меня зовут Владислав. Я сегодня буду модератором этого вебинара. И все текущие вопросы в чате я буду по возможности максимально оперативно решать, поэтому пишите в чат, не стесняйтесь, если возникают какие-то а, технические вопросы либо вопросы к спикеру, а, я их буду фиксировать и перенаправлять а, Юрию. А, сегодня у нас а, в гостях снова Юрий Марченко а, и Тема вебинара звучит у нас следующим образом. Тактики от Юрия Марченко по определению следованию за крупными деньгами, за крупным объемом. Поэтому те, кто не видел, не смотрел первый вебинар, могут ознакомиться с ним, перейдя по ссылке регистрации на вебинар. Там есть запись первой части. Те, кто были на первом вебинаре, уже знают приблизительно, как Юрий строят свою uh, торговлю, свой анализ uh, и, соответственно, uh, уже представляют uh, приблизительно, uh, знают, кто такой Юрий Марченко. Сегодня у нас uh, больше будет практики, больше интересных uh, фишек и будет сегодня анализ какого-то инструмента, я сам не знаю, Юрий не говорил мне, это будет сюрприз в конце вебинара, поэтому дождитесь до конца и в конце получите такую полезную фишку. Юрий поделится с вами мыслями по по одному из инструментов, которые торгуются на бирже, расскажет свои приоритеты. Сегодня вы узнаете, Сегодня поймете, чем для вас могут быть полезны накопления. Сегодня узнаете про контекст рынка, как определить текущее состояние, примеры анализа рынка, также настройки индикаторов, которыми пользуется Юрий каждый день, и увидите примеры сделок с объяснением логики. Поэтому вебинар будет интересный. Желаю, желаю всем приятного просмотра и прослушивания. Передаю слово Юрию. Юрий Добрый вечер. Все, отлично. Я думаю, слышно. Поставьте плюсы, слышно ли, да. Юрия? Если Приходите, да. Кто то... Слышит? Все, отлично. Так, ну все, тогда поехали, коллеги. Меня слышно, видно. Это а, есть хорошо. Сейчас мы с вами запустим небольшую презентацию. Так вот, а я вот не могу управлять презентации которые запущена на сейчас. Сейчас я тебе подгружу другую. Мне говорят, что. Да, мне говорят, что, что презентация запущена уже, просто-напросто. Вот, от можешь отключить презентацию? Я вот бы сейчас да? Бы. Ну, то есть, я по-новому запущу. А, хорошо, хорошо, давай. Давай сейчас отключу. Так, все, 5 секунд. Все готово, можешь включать. Все, поехали. Значит, крупные деньги на рынке, практически советы от меня об определении последнего за сильными трейдерами. Ну, давайте так, чтобы было примерно понятно, кто у нас общался, ну, с кем мы уже с вами встречались на прошлом вебинаре. Ну, плюсиков уже много, давайте единички ставьте, чтобы было понятно, кто есть кто. Ну, пока ставите плюсики. Ой, единички, в данном случае я собственно говоря... Расскажу, каким образом рынок видится мне, что я обращаю внимание. И, собственно говоря, не знаю, обращать вы на это внимание сами или нет, но вам будет, это будет полезно. Какие-то фишечки, тем более, что я расскажу логику индикаторов, которые я использую в настройках платформы. И, собственно говоря, это и есть мои точки входа. Значит, видение рынка, мое видение рынка предполагает, что на самом деле рынок является структурой закрытой. То есть, тут надо понимать, что в любом случае количество покупателей и количество продавцов всегда одинаково. Это было, это есть и это всегда будет. Значит, и как бы то ни было, есть деньги, которые работают, скажем так, постоянно зарабатывают на этом рынке, есть люди, которые на этом рынке постоянно теряют. Вот. И, как говорит простая статистика, большинство на этом рынке по большому счету всегда теряет. Но а есть профессиональные участники рынка, которые являются контрагентами. В любом случае, то есть, например, да, вот если мы посмотрим с вами фичисный рынок, это простой скриншот от биржи CMV, &E, который фактически мы в какой-то степени торгуем. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что каким образом распределяются объемы. Объемы распределяются таким образом всегда, что посмотрите внимательно. Значит, за это старый скриншот, ну, юнский, да, контракт. Посмотрите, у нас э, очень важный такой момент, э, который бы я хотел обратить внимание. Это количество объемов наторгованной на, на э, вообще, в принципе, за сутки, да, это мы с вами видим 138 тысяч контрактов. И мы с вами видим открытый интерес. Вот эти две колонки это отчеты на бирже семьи, которые у нас э, были, звук крепит, наверное, наверное, не стоит его сделать чуть-чуть потише, потому что, видимо, слишком громко стоит. Так, э, так звук должен быть лучше. Смотрите, какая штуковина. Штуковина заключается в том, что открытый интерес э, изменяется крайне-крайне мало, менее чем 2% по, по отношению ко всему, э, вс, ко всему э, открытому объему. Э, вообще, в целом. О чем это говорит? Это говорит о том, что фьючерс даже изо дня в день, это вещь, которая достаточно чисто спекулятивная. И надо понимать, что э, в целом мы можем сами смотреть контекст, рыночный контекст, буквально за один, два, три дня хотя бы предыдущий и понимать рыночную структуру. То есть я не, я вот по, по сути своей и я не воспринимаю э, длительные какие-то тренды, то есть я не понимаю, как люди смотрят на там месяцы, кварталы, годы, год назад, потому что я считаю, что там открытый интерес скорее всего уже закрытый его по большому э, счету, в принципе, ты нет э, Как бы то ни было, когда я пришел на, э, на рынок, то по большому счету э, я понял для себя, что э, есть э, деньги умные, есть деньги глупы. Клуб, я об этом, в принципе, вам уже ну, по большому счету рассказывал. И суть-то заключается в том, что профессиональные участники зарабатывают, профессиональные теряют. И вот сейчас я вот открою вам скриншотик и покажу, так вот значит терминал должен быть по большому счету виден если нет сразу же прийти в чат мы с вами видим всегда некие накопления в которых собственно говоря все и происходит и после этих накоплений всегда и видится импульс когда я пришел впервые на рынок я понял что собственно говоря в этих импульсах есть все деньги заложены но на самом деле это не так дело в том что большинство Денег заливается именно здесь. Я расцениваю рынок, в принципе, как аукцион. То есть, что значит, как аукцион? Вот в этом вот каждом накоплении, в каком-то вот балансе есть сильные деньги, которые, например, покупают, есть слабые деньги, которые продают. Это своего рода люди, которые голосуют своими деньгами, касаемо того, куда пойдет цена дальше, вверх или вниз. И если в массе свои люди, менее осведомленные и менее скажем так, подготовленные, голосуют, что цена падет именно вниз, то их контрагентами деньги, которые предоставляют ликвидность, маркетмейкеры или какие-то другие банки, фонды и так, далее, и так далее, они, соответственно, заходят в анги. И мы с вами можем после этого увидеть именно импульс вверх. И первое, что мне пришло в голову, это постараться определить, а все-таки сильные деньги в каждом последующем накоплении, да, вот, например, здесь, да, есть нечто иное, как на торговочке. В каждом последующем накоплении сильные деньги они а, приобретают или продают, то есть в какие позиции они заходят. Это можно даже смотреть в рамках каждого дня. Вот. И а, можно на самом деле определить, если мы знаем некоторые вещи. Да? То есть а, можно ли определить, куда цена пойдет из какого-то направления. В целом однозначно сказать нельзя, но можно предположить с высокой степенью вероятности, если знать, на что смотреть. Особые детали рассказывать не стану, ну, то есть в цифрах, да, но скажу, что я всегда обращаю внимание на такие вещи, как контекст, рыночный профиль, фильтры по каким-то инициативным ордерам, которые и являются моими говоря, точками входа. Вот, ну и падельте. Дельта в этом плане, имеется в виду простая дельта, да, то есть вот такая отстойчивая, в этом плане помогает мне определить вероятность, так сказать, развалов. И в целом мы с вами быстренько пробежимся по вот этой вот, вот, этой вот структуре. Так, тренд, флэт и развалок. Что есть тренд, что есть флэт, что есть развалок. Ну, давайте а, сейчас секундочку. Я вам быстро покажу. Что есть тренд для меня? В каждом накоплении есть участник рынка, который покупает, который продает. То есть стоит обращать внимание на некоторые зоны, которые у нас фактически ограничиваются очень четко кластерами. Это видно. Если, видно, если посмотреть на кластера, то всегда очень четко видно границы этих самых кластеров. Такое впечатление, чтобы кто-то удерживает вот в этом вот самом балансе э, вот эту вот нашу цену. Вот. А потом мы с вами видим какое-то направленное движение. Направленное движение, которое говорит нам о том, что именно в этом балансе умными оказались именно покупатели. Ну или сильными оказались именно покупатели. Да? И э, после каждого импульса мы с вами понимаем, что вот здесь, вот, вот в этом накоплении, условно говоря, вот в этом накоплении, есть открытый интерес, возможно, крупного участника рынка. Поэтому для меня, как для участника рынка, для трейдера уже понятно, что речь идет именно в какой-то степени о восходящей тенденции и любой откат я расцениваю именно как откат и вот где-то вот в этих вот местах, в местах возможного теста, да, то есть в местах возможного разворота объема именно жду, когда свои точки входа. Я о них по большому счету еще быстренько попробую рассказать. Вот. И после этой точки входа мы видим очередной какой-то импульс, очередное какое-то накопление в котором опять точно так же люди э, масса своя продает, ну а крупные деньги покупают и так, далее, и так далее. И так будет до тех пор, до тех пор, пока толпа э, предпочитает именно продавать. Поверьте мне, я э, трудился э, в, сфере, э, вот, в сфере рынка, да, финансово, значит, я очень много людей видел и встречал, которые, ну, просто вот их хлебом не корми, и вот они вот просто вот, на растущем рынке берут и продают. То есть до тех пор, пока масса, пока глупые деньги будут продавать, тенденция будет у нас фактически двигаться. И все это можно видеть, все это есть, все это красиво представляется. Я вам покажу сейчас простой этот тренд. Его видно всегда. Да? Вот сейчас очень сильно, вот прям сногсшибательная тенденция найдет у нас на канадском долларе, она нашла и будет идти. Значит, мы с вами видим каждый раз накопления и движение вверх. Вот смотрите, сейчас я раскрою кластера, чтобы посмотреть. В каждом своем движении у нас есть некоторое такое, ну, посмотрите, ну, цена там, допустим, заваливается, здесь значит, маленько отфильтрованы кластера, таким образом они показывают максимальные фактически балансы. То есть, посмотрите, у нас, вот он день, да, вот там 6 утра, 6 других утра, вот мы с вами поторговались в каком-то диапазоне, Потом начали проваливаться. Когда проваливались, нарисовали некоторый объем, который является, скажем так, сдерживающим. И вот с этого объема мы провалились вниз. Вот Для меня вот эта вот картинка, вот эта вот картинка, скажем так, края вот этого баланса, это есть не что иное, как, возможно, открытый интерес именно продавца. Зачем мы с вами провалились? провалились? Мы сами видели, как была такая остановочка да, в кластерах, вот здесь ее, собственно говоря, видно. Потом некий, собственно говоря, откат. Откат, обращаю ваше внимание, в самую-самую верхнюю границу баланса. Здесь есть, если я не знаю, видно, не видно, но есть кластерочек, который говорит о том, что цену держит. Потом, собственно говоря, с вами проваливаемся. Вот еще одна граница баланса, опять откат, баланс и так далее, и так далее. То есть, и если уж глядеть на все вот это вот, то есть, мы с вами видим, в каком месте где что происходит например еще раз да то есть следующий день вот он у нас начал следующий день мы с вами воспринимаем контекст мы понимаем что до этого мы день падали и более того не то что мы с вами видим что падали а мы с вами видим что есть кластера которые цену сдерживали в какой-то момент есть кластера которые проталкивали цену в какой-то момент вот и вот есть те самые границы баланса то есть мы сами находимся пока в балансе но тем не менее именно движение вниз, это движение потенциальное. Первая же инициатива вниз говорит о том, что сильные деньги продают, слабые деньги а, покупают. Ближайший же откат <coughs> это место, где мы сами можем заходить в шорт. И а, мы должны понимать, и если мы стоп поставим в место, куда, а, где теряется логика входа, для нас это будет все очень с вами просто и понятно. Любое движение, это движение вперед, любой откат, это собственно движение откат. То есть, Тут принцип очень понятный. До тех пор, пока люди голосуют тем, что цена будет двигаться вверх, мы будем падать. Вот. Примерно то же самое мы вот ждали с вами. Ну вот я в трансляции тогда показывал. То есть у нас был диапазон цен, у нас было падение. Да, и в момент падения у нас была некая кульминация, которая по факту и оказалась границей, собственно говоря, баланса. Поэтому вот эти вот точечки, вот эти вот все откаты это все хорошее место для того, чтобы. Зайти в продажу, обращая ваше внимание, мы ни разу его не обновили. То есть вот этот вот, фьючерс на э, пару долларов, канадский доллар, который фактически показывает тенденцию и сейчас, и сегодня в течение дня, она тоже по большому счету показывает сильную тенденцию. Посмотрите, мы провалились. Да? Есть э, баланс, который очень четко огораживается, так сказать, кластерами, если неправильно отфильтрован. И мы с вами понимаем, куда прятать стопики, а это именно за баланс и так далее, и так далее. Любое движение вниз подтверждает нам о том, что именно продавцы здесь рулят на рынке. Они здесь сильны. Любой откат вверх ⁇ это для нас прекрасная точка входа для того, чтобы зашаркивать. Доллар, канадский доллар ⁇ это единственный инструмент, который сейчас находится в позиции, в покупке. Но это имеется в виду базовый актив, ну и фьючерс, соответственно, продаже. Это что касается баланса. значит, Здесь на самом деле несложно. Все очень у баланса, говорю, тренды. Примерно то же самое касается и э, флета. То есть, флэт мы э, с вами распознаем в каком формате. Значит, флет для меня следующий момент. Значит, э, э, так. секундочку, да, что есть флэт? Ну, собственно говоря, понятно, что направленного движения никакого нет. Но мы с вами понимаем, что флэт – это некая такая вот граница, то есть какой-то диапазон цен. В каждом, скажем так, где-то внизу, да, по логике вещей надо покупать, где-то вверху надо продавать. Дело в том, что флет – это момент, когда как раз-таки накапливается какая-то позиция. Мы не знаем, заходит здесь в покупку или в продаже, мы не знаем, где здесь сильные деньги, возможно, что открытый интерес отсутствует, да, то есть объем пустой. Что значит объем пустой? Это значит, что… Толпа как покупает, так и продает, и какого-то направленного движения нет. Единственное, что нам может показать платформа, единственное, что мы должны с вами понимать, это границы этого флета. То есть есть люди, которые э, торгуют во FLET. То есть, например, в любом балансе мы с вами можем и должны увидеть именно реакцию вот в этом вот самом месте. То есть реакцию, которая должна будет видна у нас на дельте, которая должна быть видна на объемах, и она же будет видна в кластерах. То есть, это -то реакция, когда. Некие участники рынка покупают или продают. Но сразу хочу сказать, что я сколько на дельту не смотрел, мысль о том, что крупные участники рынка работают именно лимитками, она скорее не подтверждается, потому что мы ну, не, не двигаемся мы лимитками, да, то есть там, не все это заколочено. Вот. И то же самое мы сами должны видеть во в кластера, очень интересные кластера сверху. Да. Флэт сможет каждый раз снижаться, то есть каждый раз тестируя все ниже и ниже объемы. По классике жанра люди это говорят, что это типа там, сужающий треугольник, но на самом деле это просто флэт, который по большому счету сужается. Вот. И для меня, я во флэте торговать не люблю и вам, собственно, не советую, но для меня есть важное что? Если мы с вами выходим вниз, именно импульсно, а выход должен быть именно импульсным. мы понимаем, что именно весь этот баланс находится фактически за, э, за продавцами. Поэтому для меня это развитие тенденции именно в шорт и можно работать в шорт. Вот. И это самое важное на самом деле. Важно то, чтобы мы определили, где же, собственно говоря, должен быть импульс. То есть, чтобы не было такого э, вот ребята, которые, допустим, у меня частенько э, обучаются, э, очень часто воспринимают, что мы, я вам еще покажу на примере новозеланцев сегодня, очень часто воспринимают, что что вышла какая-то новость, она очень быстро и резко полетела вверх, и воспринимает это движение как импульс, начинает здесь покупать или покупать на откат. На самом деле это неправильное решение. Почему? Потому что, да, новость там хорошая, куда-то там выстрелили вверх, но мы не изменили структуру, мы не э, двинулись э, вверх окончательно, мы не обновили важные для нас кластера, и для нас фактически это ничем не полезно. Значит, что касается примеров в этом формате, совсем недавно торговали в этом плане новозеландцы, сегодня я хотел пример вам показать фунт, но покажу именно новозеландец, потому что фунт он уже двинулся, собственно, вернее так и стоит во флете, а вот новозеландец очень красиво выглядит, и тем более что там очень хорошая новость. Посмотрите, как он выглядит. Наверное. То есть, вот я уже тут себе обозначил, а я думаю, что вам-то будет тоже полезно посмотреть. Значит, смотрите, у нас по факту, секундочку, у нас по факту есть что? Есть баланс очень тоже четкий и э, здесь в кластерах виднеется, то есть мы когда залетали сюда наверх, мы э, нарисовали некие кластера и, собственно говоря, двигались дальше вверх и вот здесь, собственно говоря, все остановилось. Здесь плохо видно, как у меня плохо. Однако, тем не менее, э, вот тот самый границ баланс, вот мы с вами пошли, полетели вниз, обращаю внимание. Здесь какая дельта встречающая, да, я даже так бы сказал. То есть посмотрите, какая она резко негативная, вот, совсем превалирует. То есть в этом моменте такое впечатление, что кто-то что-то останавливает. Примерно то же самое выделяет у меня индикаторы типа кластер Search. Вот то, про что я говорил, это новость, да, новость, которая оказалась позитивной для э, новозеландцев. Мы полетели вверх, но посмотрите внимательно мы не изменили структуру. Это просто новость, да, она там хорошая, там что-то было опубликовано и она была позитивная, но она не дала тенденцию вверх. Мы все так же остались внутри баланса. Потом, более того, мы опять же провалились, но опять же не вышли с границы баланса, просто накопив. Тут даже есть такая дельта очень хорошая. Смотрите, какая она. Сейчас я ее покрупнее сделаю. Дельта такая. Вот я, кстати, получается, в качестве рекламы, да. Только в Атасе увидел такую дельту в виде свечки с тени То есть, Здесь было как будто бы она вот такая вот красненькая, потом ее что-то поглотило. То есть резкая остановка в этом месте. И помимо остановки дали еще бай после которых мы, ну, собственно говоря, пошли-пошли с вами в рост. Вот. Это очень хороший признак. И ну, тем не менее. Э, то есть мы не изменили никакую структуру. Пошли дальше вверх, приползли опять же в то же самое место, опять нарисовали гору горы, горы индикаторов, после которых поторговали. Что произошло сегодня? Это то, что мы смотрели с ребятами. Значит, мы, произошло сегодня следующее. Мы завалились, завалились под объем, то есть под баланс и э, наторговали некий объем, вот, с которого сейчас провалились. И не то, чтобы сейчас провалились, даже появление цены вот здесь, вот в этом месте, а это место это ниже нашей границы баланса, то есть, да, говорит уже о том, что цена пойдет вниз в дальнейшем, то есть мы развиваем структуру структуру нисходящего тренда и этот тренд можно, так сказать, заряжаться в шарты относительно долго, но там надо будет смотреть, конечно, какой потенциал, это уже, так сказать, отдельная история, но тем не менее мы сами сегодня наблюдали, но на Виэлансе не просто движение вниз, а выход из баланса вниз и развитие трендовой структуры, именно нисходящей трендовой структуры. Вот. а до этого момента, собственно говоря, был флет, был баланс и ничего ну такого супер сверхъестественного. Следующее на что стоит обращать внимание, это разворот. Значит, разворот очень крут. Значит, он определяется достаточно сложно. Для этого нужен определенный опыт. То есть, ну я коротко вам попробую рассказать в общих чертах, я думаю, что вы суть одну поймете. Каждый раз, когда мы видим какую-то тенденцию развивающуюся, нисходящую, например, да, мы должны с вами понимать о том, что цена идет именно вниз, потому что ну, двигает какой-то, скажем так, продавец. Да, если коротко говорить. Вот. И каждый последующий импульс мы должны, я для себя понимаю, что это именно движение в сторону тенденции. Но может такой наступить момент, когда э, цена вроде бы завалилась, мы вроде бы прошли вниз, но что-то, либо новость, либо просто, так сказать, без э, объяснения и без объявления войны, цена полетела, полетела вверх, и, что важно, она должна э, очень четко пролететь какой-то контрольный объем, который э, дал перед этим импульс. То есть объем, э, давший импульс, мы пролетаем, и вот эта вот структура есть разворотная. Так называемый ложный пробой. Все говорят у себя в стратегиях, что вот он ложный пробой, кто-то говорит о том, что такая вот свечечка это есть не что иное, как ложный пробой. Да? Я идентифицирую ложный пробой немножечко по-другому. Я смотрю на кластера, на кластера, которые достаточно четко накопились и после которых мы увидели ну, достаточно уверенное, может быть, ничем не подкрепленное движение. Есть несколько факторов, которые помогают определить, что этот ложный пробой еще до того, как мы полетим вверх. Но это уже ближе относится к деталям, и это я уже говорю ребятам, которые вам проводят персональное обучение, потому что ну, там реально надо смотреть на дельту, надо смотреть на кластера, и то это такое наблюдение, которое, знаете, нет, нет, как говорится, не срабатывает. Но вот это вот признак ложного пробоя в данном случае век. То есть сильные деньги не то чтобы не продавали, сильные деньги, возможно, купили. А вот это движение вниз было сделано лишь для того, чтобы заманить, так сказать, продавцов, а может быть отступить кого-то и, и так далее. Обычно многие инструменты, которые значит, многие ликвидные инструменты, которые. Я имею в виду евро-доллар, доллар-японская иена, да, самые ликвидные инструменты, которые у нас существуют, там большие тенденции разворачиваются именно через ложный пробой. И э, это очень круто, и, и я сейчас попробую показать э, ложный пробой, ближайший, который я помню, потому что мы его фактически там торговали, но торговали, имеется в виду как, залезли его по-крупному в продажу и все. То есть вот это э, тенденция, которая развивалась на евро, да, 27 число. Мы сами до этого момента увидели уверенное движение вверх. Вот, а потом уже все, собственно говоря, изменилось. Вот именно 27 числа именно на Америке. Как мы идентифицировали ложный пробой? Посмотрите, у нас в течение дня всю дорогу была инициатива за покупателем. Да, сейчас я побольше включу, чтобы можно было посмотреть, как они фильтруются здесь. То есть мы до этого понимали, что мы росли, и тенденции восходящая. У нас есть ну, дневка, Азия, такая спокойная Азия, она фактически плохо здесь фильтруется. Вот. Значит, азиатский рынок. На азиатском рынке перед самым, его, так сказать, перед самым открытием Европы накапливаются некоторые кластера, которые дают инициативу вверх, которые остаются контрольными. То есть, вот у нас с вами продолжение тенденции. И то, что я вам рассказывал, Кластерочки, которые фактически оказываются сопротивлением. То есть, вот это место вот именно вот это место, да, где еще к тому же зелененький индикатор э, говорит нарисован, говорит о том, что э, это хорошее, это самое лучшее место именно для лонгов. Потому что мы, купив здесь, до сюда доедем железобетонное, бетон и дальше уже поедем там мир. Вот. Э, дальше мы видим, что с вами: обновление. И на момент обновления мы видим кластера номер один, который дают, да, и кластера номер два. Вот, которые тоже дают инициативу вверх. И вот здесь вот, вот видно что? Видно некая вершина, то есть такой импульс, и ближайшие, там, допустим, следующее же падение, резко отрицательная дельта. Это то, что может нам подсказать. Дельта нам может подсказать достаточно очень много, если вы правильно ее пользуетесь. Да, я соль в ней понял относительно недавно. То есть мы видим резко отрицательную есть Отрицательная это значит, что market цел давит и им встречает. Кто-то уверенно загоняет цену вниз, казалось бы ничего страшного, такое обычно бывает, но для меня важен тот факт, что вот этот момент, то есть вот этот кластер, мы фактически-то и пролетаем очень быстро. То есть уже на этом моменте для меня было понятно, что э, здесь дело и совсем труба, так сказать, покупки надо как минимум крыть, да, возможно что-то другое смотреть. Потом, когда мы сейчас завалились, мы нарисовали точно такой же баланс, но в обратную сторону. да, То есть вот он, диапазон цен, с которым провалился вниз. Когда мы провалились и прошли вот этот диапазон цен, то есть в этом месте, это уже было точно понятно, что здесь у нас фактически развивается тенденция с разворотом. То есть вот есть что иное, как ложный пробой. Не знаю, как большинство, но мне уже вот здесь было понятно, что цена заворачивается вниз. Когда цена оказалась в этом месте достаточно быстро, и рьяно, речь идет чисто вот вообще о шартах. И э, речь и остается тут дел за малым, фактически найти какой-то откат, который может нам подсказать наши же объемы. Почему? Потому что у нас есть баланс за продавцом, и любое вот это вот место для, для отката есть не что иное, как ситуация с продажами. То есть целый день можно смотреть шахтовый. Это вот э, идет отсылка к тому, что ну, я считаю нет смысла э, выискивать там э, какие-то недельные тенденции, которые фактически. ну там, Достаточно смотреть, на мой взгляд, 2-3 последних дня, это будет более чем достаточно. Вот таким вот образом мы с вами я коротко, возможно, да, но надеюсь информативно рассказал вам о том, каким образом нужно строить контекст. Фактически у рынка всего лишь два момента. Это тренд и флет, и разворот это как паттерн, который я вам сегодня добавил в цену. И ну, и думаю, вам было понятно. Так, на этом моменте, ребята, мальчики, так оживимся. Есть ли вопросы или нет? Или все, собственно говоря, понятно и двигаемся дальше? Какие-то конкретные вопросы по определению кон контекста? Ну, судя по всему, ранее не сдавали, наверное, видимо, понятно. Давайте мы тогда сами не будем сегодня задерживаться. Я вам еще а, есть интересные вещи, я о них вам фактически расскажу. Все понятно, емко и понятно. Супер, значит, я неплохо подготовился. Теперь я бы вам хотел рассказать о рыночном профиле. Вот так тут он выглядит, рыночный профиль. В принципе, его на платформе LATAS это не единственная платформа, где существует этот рыночный профиль, однако э, хорошая реализация подсказывает нам о том, что мы можем ориентироваться очень четко, да, как на обои инструментов. Э, чем полезен рыночный профиль? Э, рыночный профиль полезен тем, что мы можем с вами э, замерять силы. Замерять силы, то есть а попробовать определить, попробовать определить, какие же объемы на самом деле большие и не развернется ли, собственно говоря, у нас цена. Значит, рыночный профиль это примерно то же самое, что и те же объемы гистограммочки снизу, только вид сбоку. Да? Они могут подсказать, в каком конкретном накоплении была, собственно говоря, сильная инициатива и могут нам подсказать, где конкретно в моменте мы с вами можем развернуться. Можем или не можем развернуться. Ну, например. Значит, э, так, например. Например. Сейчас мы с вами включим терминал. Тоже я вам покажу этот самый пример. Где и что мы можем с вами смотреть? Канадский доллар. То, что мы фактически с вами вчера э, торговали. То есть, ну, не мы, а я. Значит, э, фитиш на канадский доллар выглядит рыночный профиль у нас ну, вот таким образом да я вот сейчас уменьшу график и покажу вам как он собственно говоря, развивается то есть вот так как вот он здесь выглядит я думаю это понятно вот теперь смотрите, вот я растянул ближайших три дня и видно что что есть некие накопления их практически всегда видно в которых была какая-то движуха так сказать и рыночный профиль может очень четко подсказать границы этих самых накоплений. То есть Мы сами видим, что кто-то принимал участие здесь, кто-то принимал участие здесь, кто-то принимал участие здесь. И когда, допустим, цена из вот этого объема, который мы уже сами видим, вываливается вниз, да, нам единственное, чего стоит опасаться, нам стоит опасаться лишь того, что здесь некий участник рынка в каком-то моменте, ну, представьте, что мы там правую часть не видим, да, вот здесь в этом моменте какой-то участник рынка решил взять и, собственно говоря, купить, и да и так очень сильно, что цена пойдет вверх. Но этого не будет. Не будет ни в коем случае, потому что рынок так просто не развернуть. Вот смотрите, что говорит нам рыночный профиль про вот это накопление. Он нам говорит о том, что в этом накоплении было наторговано энное количество объема То есть, например, миллион контрактов здесь продали, да, ну, тысячу контрактов здесь продали. Если кто-то здесь закроет вот эту вот позицию в тысячу контрактов, то это будет видно на рыночном профиле. Но это должна быть вот такая вот гистограмма прямо здесь. Но так как ее нету, вот в этой точке ни в коем случае нельзя рассматривать покупки. Здесь лучше с повышенным риском зашартить, потому что есть некий участник рынка, который до этого, собственно говоря продавал. Вот. А вот, допустим, вот в этот момент, смотрите, то же самое, да, некий участник рынка накопился, но все равно он не является максимальным. Поэтому максимум, что мы там можем увидеть, это какой-то отскок вверх, и мы все-таки еще можем с вами пробовать и все равно еще продавать, потому что сила за все еще продавцами, ничего собственно говоря, не изменилось вообще в принципе. Но стоит отметить, что этот уровень достаточно большой. Затем, мы вами видим, несколько дней накопилось, сразу же видим, где какая-то перекладка произошла, да, то есть вот в этот момент уже можно говорить, там разворот тенденции, но тут надо смотреть паттерны, будут таковые не будут. На самом деле ничего не произошло в данном инструменте, и более того, мы чертили фактически с этого самого баланса. То есть у нас был баланс, и вот эти вот самые места, это самые хорошие места именно для продаж, потому что учитывая контекст и рыночный проект, мы понимаем, что э, вероятность того, что деньги умные, сильные, переложились, скорее всего этого не было. Меня сегодня канадский доллар, ну прям радует даже вот э, ладно, мы еще к нему сегодня вернемся, как раз его сегодня мы, наверное, разберем. Поэтому рыночный профиль в этом плане на самом деле очень крут. Э, что касается еще одной вещи, которую я э, смотрю, это вот такие вот фильтры. Значит, очень часто у меня в, в, в моих брифингах, на моем канале да, и так далее, и так далее, ну, такие вот э, фильтры, которые я для себя придумал. Я их открыл, честно говоря, вот, с платформой эта знакома относительно недавно, но открыл эти фильтры именно тогда, когда ее подключил. Значит, я говорю о вот этих вот моментах, красных шишечках и собственно говоря, зелененьких шишечках. Я вам расскажу только логику. Да, как настраивать и как подбирать объемы, рассказывать не буду, потому что ну, это все персонально для каждого инструмента. Это, собственно говоря, вещь, которая стоит многое уделять внимание. Ребят, которые, которые в команде торгуют, они когда получают настройки достро достройчные. Но в чем там суть? суть. Ну, во-первых, да, сейчас немножечко поторопился. Во-первых, вернусь. К чему? К тому, что это не простые 5-минутные графики, это графики Range X, которые специально на, на, были установлены и на которых настроены вот эти вот а, индикаторы. Значит, в чем суть? Суть заключается в том, что а, крупные участники рынка могут либо сдерживать, либо давать инициативные заявки. Например, если а, мы видим с вами какой-то баланс, я про него уже с вами говорю, да, и а, мы с вами заваливаемся вниз, вот. При ближайшем же откате мы должны вот в этом примерно где-то месте, то есть в месте, где а, возможно есть открытый интерес крупного участника рынка, найти, а, ну так сказать, инициативу какую-то. Какая может быть инициатива? Значит, как вот этот вот крупный участник рынка может влиять на рынок? Первое, что он может делать? Он может подставлять свои лимитные заявки, то есть заявки типа «Market Sell». Вот. А также он может принимать участие следующим образом. Он может давить кнопки sell limit, то есть давать инициативу, чтобы цену, так сказать, оттолкнуть. Вот именно для этого я и приспособился индикатор Cluster Search. Каким образом? Он у меня настраивает таким образом цену, график, чтобы выискивать sell limit заявки на кончиках хвостиков То есть range X он построен таким образом, что он выстраивает цену вот такой вот, вот свечкой с таким вот хвостиком. Если свечка негативная, то есть получается медвежий, и если где-то здесь были накиданы а, заявки типа sell limit, то Cluster Search подсветит мне этот индикатор. Вот. Если, а, инициативные, если проходили инициативные счет тому же заявки типа market sell, и свечка также является негативной, то Cluster Search подрисует и вот этот индикатор уже только в виде ромбика. Таким образом, для меня получается, что? что все останавливающие заявки типа sell limit есть, подстраиваются как квадратик, все инициирующие заявки на продажу выстраиваются как ровненькие, по большому счету. И все это выглядит таким образом, каким выглядит здесь. И мы с вами можем видеть каждый раз, что эта штуковина работает. Это есть не что иное, как точки входа. Например, вот они у меня здесь, сейчас загрузится, да, вот они у меня здесь выстроены вот следующим образом, да, то есть это тоже э, 6C, мы с вами можем посмотреть, каким образом они вырисовываются, то есть э, вот некий, э, так, секундочку, э, вот некое, так сказать, накопление, где есть и зелененькие ромбики, так сказать. Да? и э, зеленые квадратики, квадратики в данном случае останавливающие объемы, и ромбики в данном случае проталкивающие. То есть вот это вот есть не что иное, как э, свечка, которая говорящая о том, что мы, собственно говоря, пойдем э, вниз. Для меня это есть точка входа в шорт, и очень понятно, куда можно ставить стоп, и очень понятно, куда мы сами можем пойти. Любые вот такие вот штуковины говорят о том, что ин инструмент как бы останавливает. Понятное дело, что от них просто взять и купить нельзя, потому что мы с вами идем против тренда, это против контекста. И надо смотреть повнимательно. Но в целом развороты, эти штуковины, действительно показывают, и глядя в контекст, мы понимаем, где должна быть по факту всяческая остановка. Вот. Дальше двигаемся, значит, мы с вами. Ну вот таким образом я вам рассказал те индикаторы, которыми пользуюсь. И я думаю, что это тоже, собственно говоря, все понятно. Про нынешний профиль рассказал, по-моему, рассказал. Значит, быстренько делаем что? Я хочу показать несколько сделок. Это простые скриншоты, на самом деле, потому что я провожу анализ и для себя, в том числе. Я вам попробую, например, так сказать, показать, что есть что. Сейчас, секундочку, я включу. Что-нибудь такое важное. Так, по вопросам сейчас пробежимся. Да, вот почему. Юрий вопрос задали, да, Юрий, почему вы проводите анализ именно на пятиминутном графике? Ну, на самом деле, ответ очень прост. Пять минут, да, стоит М5, чарт, а, сейчас я демонстрацию э, включу. Стоит М5, но, как вы видите, я график уменьшаю. Графика уменьшаю настолько, насколько это возможно сделать в платформе. И это позволяет мне делать несколько вещей. Первое. Я в практически всегда вижу на любом графике, будь то кластерные или будь то просто пятиминутные свечки, видно благодаря пятиминуткам именно моменты, где происходят какие-то накопления. Это реально видно чисто визуально. Это раз. Во-вторых, когда я уменьшаю, я проглядываю 2, 3, 4, 5 дней подряд. Да, то есть иногда 4, иногда 5 это позволяет терминал делать. И мне этого достаточно. То есть я не смотрю сильно далеко. Потому что я уже говорил в начале, да, что суч это вещь чисто спекулятивная, там открытые позиции не набираются в течение дня, вот какими-то там большими. Если картина мне не ясна, вообще в принципе не ясна, тогда я перехожу на больший э, таймфрейм, так сказать, если мне непонятно. Ну, например, фунт, да, вот он у нас ни о чем не говорит. То есть вот он застрял там все там 5 дней, которые там были, он никуда не двинулся, тогда он переходит на М15 или М30 для того, чтобы посмотреть на картину большую, чтобы увидеть, откуда мы ушли, чтобы посмотреть, как мы это все смотрим, относительно других объемов и прочее. прочее. То есть М5 для меня не график. Если меня спросят кто-нибудь, какой таймфрейм я торгую, я вам скажу, что я никакой таймфрейм не торгую, я торгую рыночной структурой, я торгую рыночные ожидания рыночный сантиметр. Вот. Ну и раз уж мы с вами открыли, давайте по сделочкам пробежимся. Несколько я сделаю. Значит, я торгую в физический рынок и на инвесторских счетах, и в рынок Форекс, поэтому буду показывать. По вот так я делаю для себя и разбор сделок каждый раз. То есть, чтобы, ну, как сказать, чтобы дисциплинировать самого себя. Это евро-доллар. Значит, что здесь, что? Вот здесь тут маленькое окошечко, это окошечко, которое встал с мегатрейдера четвертого. Ну, а здесь, собственно говоря, терминал АТАС, который говорит о том, куда мы, собственно говоря, можем и как пойти. Итак, смотрите, как распределялись объемы вот за вот этот вот день. да, Это сделка за 19 получается, апреля, да, подобрались. Значит, сделка за вот этот день. Смотрите, как распределялись объемы. Во-первых, мы в тенденции да, были в тенденции в какой-то степени восходящий, у нас был объем один, у нас был инициатива и был объем другой. рыночный профиль очень четко показывает нам границы этого объема, я его определил как покупатель, после чего инициатива и так далее, и так далее. Далее, здесь мы с вами видим откат и, собственно говоря, вход на тесте покупателя, то есть я предполагаю, что здесь есть какой-то некий участник рынка, еще есть точки входа в лонг и покупаем. Вот. И выход у меня состоялся вот она, эта самая покупочка, на трейдере. и выход состоялся частично выход на стопах а, выход на стопах которые были расположены за этим хаем то есть здесь собственно говоря все вообще предельно ясно очень техничный вход я такие сделки люблю спят сказать за них, за них в какой-то степени хвалю а, доллар франк ну это примерно то же самое в этот же даже день было вот посмотрите какая очень крутая сделка это у нас а, 6G японская иена а, то же самое мы двигались вниз на базовом активе, да, на, на, на фьючерсе вверх, соответственно. И покупатель со старш, старшего таймфрейма, да, посмотрите очень четко, он в кластерах весь подсвечивается, даже кластер все подсказывает, где они там, собственно говоря, здесь есть. Вот. И мы что видим? Мы видим, как цена-то завалилась, откатывает, и везде вот здесь, на всем вот этом интервале, пока она откатывает, моя задача очень проста. Сидеть либо ждать инициативу внутридневной, либо ждать сигнал на вход. Были сигналы на вход, вот он был, бай. Дальше выход. Но выход тоже точно так же в стопах, то есть это по тренду. Ну и насколько мы знаем, там Ена с тех пор тоже завалились, там вынищился седимент очень сильный. Идея шорт от продавца старшего таймфрейма, вход в касание, идея хороший стоп, правильный. Хорошо поставленный стоп высидел до конца. Для уверенности смело стоило дождаться на инициативе, но она была, собственно говоря, позже. Вот. И так далее, и так далее. То есть каждую, каждую сделочку можно, в принципе, обосновать. Я не говорю, что у меня нет отрицательных сделок. Отрицательные сделки я тоже э -э, разбираю, но тем не менее. Точно так же. Объем на проталкивание, движение вверх. Вот здесь везде цена болталась, болталась, но она не э -э, падала, не завалилась в другие моменты. То есть э -э, падала вниз. Поэтому шорт, шорт где-то здесь. Да, и, собственно говоря, выход частичный, частичный выход все было по тренду, это уже евро, который уже, собственно говоря, заваливается вниз, поэтому частичная фиксация, все было на самом деле очень круто. Ну и э, в качестве примера, да, мы вот с вами разбирали канадский доллар, э, уже давайте на нем, собственно говоря, закончим и будем э, работать с, с ответами, да, канадский доллар, быстренько пробежимся, то есть как я анализирую рынок, э, точно так же, вот банально, да, то есть смотрите, Рыночный профиль нам говорит о чем? О том, что у нас вот здесь вся накопилась энергия. Поэтому, что бы сейчас не было, как бы мы сейчас бы вверх не пошли, вот, это все коррекция на самом деле. Нахождение цены здесь, то есть накопление объема здесь, и потом импульс вверх будет говорить только о том, что цена завернулась вверх. Имеет какая-то тенденция. Пока только шорт. Пока только шорт. И дело за малым. попробуйте на ваших тайфреймах взять и найти этот шорт. Сегодня мы с вами видим, что есть некий баланс, с которым мы хоть немножко, но завалились. Поэтому любой другой откат можно пробовать брать и шарки. Но что-то мне подсказывает, что уже Америка вовсю работает, а ТАР вывен, поэтому максимум, что мы можем сделать, это откатить и здесь застрять. И тогда завтра уже я буду... То есть, если мы сильно не откатим вверх, да, тогда уже завтра, если ничего сверхъестественно глобально не изменится, мы данный инструмент будем смотреть вниз, имеется в виду, фьючерс на доллар-канадский доллар. Ну, а саму пару дол... доллар-канадский доллар, собственно говоря, вверх. Так, коллеги, ну, я думаю, что рассказал очень доходчиво и понятно, значит, что мы с вами выяснили за эти вот короткий час, как он оказывается. Да? Первое, что я хочу, чтобы вы, наверное, выяснили. Всегда старайтесь определять баланс и состояние рынка. Что, где вы находитесь, в тенденции вы находитесь или во флете? Если это флэт и при всем при этом он а, короткий, то тогда ну, нет смысла там то торговать, да, лучше до 10 тенденций. Нет ничего плохого, если вы отложите а, торговлю там на завтра-послезавтра, ваша задача торговать в тренде. В тренде торговать крайне легче. Вообще. Прям, просто важно, чтобы вы учились а, понимать, где вы это находитесь. Вот. Если у вас есть возможность посмотреть рыночный профиль, смотрите, потому что он вам подскажет, когда деньги большие могли выйти из рынка, когда не могли выйти из рынка, однозначно. Вот. Ложные пробои определить можно, внимательно смотрите на дельту, внимательно смотрите на те же самые кластера и как их цена, собственно говоря, проскакивает. Цена первичная, она будет показывать вам, как и куда мы, собственно говоря, пойдем. Ну и если есть возможность, действительно, у кого же есть там платформа ATAS, то попробуйте поиграться с индикатором Cluster Search. Он реально, собственно говоря, помогает. И используя ту логику настроек, которую я вам сегодня рассказал, вы можете это все дело выявить. Ну давайте по вопросам. Буквально немножечко минут у нас осталось, к сожалению. Ну, мне тоже подготовили. Вопросы, давайте пробежимся. Я думаю, по всем задавали вопросы. Сколько в процентах... Ага. Так, мне сейчас тут подсказывают. Как кластера настроены? Ну, в двух словах. Кластера настроены по объему. То есть, каждый кластерочек... В каждом кластере проскакивает какой-то объем. Я просто выстраиваю тот объем, который меня интересует. Это делается достаточно просто. Смотрите на всю картину и попытайтесь методом исключения отстраивать именно так чтобы какие-то конкретные кластера важные подсвечивались. Тогда вы там в принципе разберетесь. Вот. В чем отличие ромба от квадратов? Подсказывают, задают вопрос, вернее, очень просто. Значит, ромбики у меня подсвечены. Сейчас я попробую увеличить сильно, да? Видно же у меня. Видно. Так, вот допустим здесь, да, на самом-самом конце, опять же, канадский доллар, здесь выстраиваются и ромбики, и квадратики. То есть в данном случае ромбики Здесь квадратики. Значит, ромбик это э, идентифицируется кластера, которые останавливаются. То есть, это беды. То есть, здесь были байлимит. вот и маркет sales свелись. Buy limit. Да? При всем при этом не просто они свелись, а обязательно должно быть на хвостике и тени. То есть, кто-то цену толкал, в итоге здесь стал какой-то байлимит, в итоге цена отскочила, нарисовался хвостик цены и байлимит засветился. Вот и все. А ромбики это те кластера, которые говорят о том, что мы э, buy market происходит. То есть это аски, которые э, проходят в ленте в данном моменте. И не просто аски, а ASCII, которые, э, то есть кто-то давил buy limit, и при всем при этом цена выскочила вверх, то есть свечка стала позитивной. То есть фактически квадратики фильтруются таким образом, чтобы они были на кончике свечи и чтобы это беды были, а ромбики это аски, которые вырисовываются на позитивные свечки. Вот такая вот логика этих ромбиков и квадратиков. По вашему рассказу, следующий вопрос, да, чтобы было понятно. По вашему рассказу получается, что основная движущая сила толпа, которая обычно разводит и использует для накопления позиций для дальнейшего движения чаще в противоположном направлении. Все верно. Я видел огромное количество людей, которые теряют на этом рынке. Я с ними прям лично разговаривал. Я, я прям на деньги поставил с одним человеком, который в мае 2014 года залез в поуши в покупку по евро и который прям вот уверял, что евро-доллар будет падать. Я с ним проспорил на деньги, но он проспорил, но денег с ней не взял, потому что все деньги он потерял на этом рынке. Вот. И так поступает большинство. Я не говорю, что есть специальные участники рынка, которые берут и деньги отнимают. Я говорю о том, что если люди в массе своей начинают продавать, то есть другая движущая сила, которая покупает, вот и э, она же, собственно говоря, и э, является той самой движущей силой. То есть она работает против толпы. по стоку поскольку это умные деньги? не они а априори умные деньги. То есть что значит априори умные деньги? Если бы они не были бы умными деньги, мы их бы просто вытряхнули. Вот и все. И да, продолжение к этому же вопросу, а как быть с теми ситуациями, когда цена идет в сторону толпы? Проблема в том, что вы не поймете, когда идет цена в сторону толпы. Как вы можете понять, что она идет в сторону толпы? Значит, всегда берите за тот факт, что цена всегда права. Куда бы она ни пошла, она всегда права. Вот и все. Когда мы с вами, допустим, включаем какой-то профиль или говорим, что вот в этих вот кластерах, например, сидит крупный участник рынка, продавец, да, а цена взяла и пошла там вверх, это значит, что мы просто с вами не так трактовали. То есть, где-то мы сами ошиблись, либо не так трактовали, рыба, либо это просто пустые объемы, и они ни о чем не говорят, поэтому цена может пойти вверх вполне спокойно. Поэтому на рынке может быть все, что угодно, когда угодно, никогда не забивайте себе в голову, что вы будете правы, вы просто поставьте сюда стопик вот за эти объемы, да, я бы как сделал. Вот у меня сейчас топ находится на счете, вот здесь. Вот. Почему здесь? Потому что здесь некоторые кластера, если мы окажем здесь, это будет говорить о развороте, как минимум в какую-то степень, но ну, вон туда, чем и деньги терять не охота. Поэтому вы не определите, куда стоит толпа, это всего лишь косвенно можно определить. Вот и все. Какова роль Следующий вопрос. Какова роль маркетмейкеров и крупных фонд, фондов, которые могут защищать свои позиции или диапазоны? Роль маркетмейкеров всего лишь создавать ликвидность, их задача оставаться нейтральными к рынку, поэтому когда э, люди э, дико скупают, они становятся э, по обе стороны стакана, то есть как в покупку и в продаже. Они просто э, созданы для того, чтобы, например, э, есть какой-то крупный участник рынка, который взял и купил там, допустим, э, тысячу контрактов. Если в обычном рынке без маркетмейкера купить тысячу контрактов, то мы увидим вот такую свечку. Такая свечка невыгодна бирже, потому что инструмент становится непривлекательным для инвестора, Поэтому стоят маркетмейкеры, которые берут просто и ловят такие заявки. Вот и все. Их роль очень проста – не потерять деньги по максимуму вот, и дать ликвидность рынку. Что касается крупных участников рынка могут ли они защищать свои позиции или диапазоны могут и защищают однозначно то есть собственно говоря то о чем я и говорю то есть мы с вами должны вот как я уже говорил опять же про канализ. к нему опять же вернемся там все не про да про давайте про новоизладец что он тоже очень интересный вот. мы с вами можем говорить о том что вот в этом балансе был некоторое накопление которое собственно говоря прошли вниз вот. И, возможно, это крупный участник рынка. И если мы с вами увидим какое-то движение вверх, я вас уверяю, вот в этом месте будут либо кластера, либо сигналы в шорт, то есть кто-то будет вливаться в сделки в позиции. Вполне возможно. Это может быть как на более старший тайфрейм, на менее старшем тайфрейм, без разницы. Вот. Но, и с другой стороны, не надо забывать о том, что крупные деньги, они все-таки не, не так уж, просто на фиджах по большому счету торгуются. Есть же и, и, и, вещи, которые хеджируют риски, такие как опционы и покупка базового актива и, и так далее следующий вопрос, стоит ли учитывать по опционным уровням, ведь это говорит об определенной заинтересованности крупных информированных игроков знаете, опционные уровни очень еще на самом деле стратегия но во всяком случае была таковой, когда я начал ее изучать я торговал по опционным уровням стоит в этом понимать. Но проблема опционных уровней две, как я понимаю. Первый из них, это очень сложно определить, куда поставить стоп. Мы все понимаем, что от опционных уровней должны отскочить в какой-то степени, но не всегда отскакиваем. И если не отскакиваем, для меня вот прямо это стало камнем преткновения. Я не знал, куда ставить стоп. Сколько его ставить? Воздух 200, 300, 400 пунктов, да? Было непонятно. Поэтому стопы были необоснованы, вы стопы вообще со всей дуль. И что, собственно говоря, терял. Второй момент. Я сейчас помимо торговли на правильном рынке или фичесными базовыми активами, занимаюсь как раз-таки опционными стратегиями в качестве хиджирования. И заключается концепция в том, что я покупаю или продаю опционы и не собираюсь как сказать, влиять на рынок, я не могу повлиять на рынок. Я продаю опционы просто, чтобы, так сказать, заработать дополнительную премию, учи, принимая тот факт, что у меня уже есть базовый актив. То есть получается, что я торгую опционами и при этом остаюсь нейтральным рынком. То есть, если цена пойдет против меня, я не буду защищать никакие свои позиции. Поэтому здесь о опционах можно говорить по-разному, но есть люди, которые этим занимаются. И я занимался, не могу опровергнуть, но и особой логики я по большому счету уже в этом, собственно говоря, не вижу. Если вы будете изучать опционный уровень, лучше займитесь фьючерсами и той стратегией, которую я вам рассказал, потому что это крайне интересно и, собственно говоря, понятно. Далее, побежали. В начале вебинара Юрий сказал, что ему очевидно, что из рынок выстрелит вниз. Если честно, мне непонятно, каковы критерии, по которым Юрий это определил. Как именно он увидел накопление объемов и как он определил, что это именно умные объемы? Можно ли их показать их непосредственно на графике? Ну, я, наверное, в какой-то конкретный момент рассказал, что мы выстрелили на самом деле вниз. Но можно э, показать. Э, Маленчика сложно, но можно, например. Примерно. Э, Значит, ну давайте вернемся, к, что у нас там, канадский доллар, да, двигается очень уверенно. Я, честно говоря, не помню, тут пример, как я так запутался. Ну, я в целом скажу вот так вот. Значит, из любого баланса мы можем выстрелить в любую сторону, абсолютно в любую сторону, да, то есть, Например, есть определенные кластера вот, да, И мы пошли, собственно говоря, вниз Могли ли мы сами предположить, что мы пойдем вниз? Могли Первое, что мы можем с вами посмотреть, это тенденция То есть структура Какова была структура до этого момента Если мы, условно говоря, рисовала структуру вниз То мы вниз должны выйти, это нормально как минимум это безопасно. То есть мы можем выйти вверх, но торговать против основной тенденции, блин, не дело. Второе. Рыночный сантимент. Здесь это целая большая тема, и я не хочу здесь рассказывать. Если есть рыночный сантимент, который говорит о том, что здесь толпа все-таки покупала, то, тугу, то тоже мы можем с вами выйти, собственно говоря, вниз. То есть это тоже предпосылка. Третий момент. Рынок фрактален. То есть, Что значит рынок факта? Ну, мы с вами взяли мелкий момент, да? но э, если э, рассмотреть его более и более детально, то мы можем с вами рассмотреть фигуру разворота здесь, то есть тот факт, что цены удерживают здесь и тот факт, что цены не удерживают здесь. В какой-то степени это нам подскажет э, и э, кластера в том числе. Но однозначно сказать, невозможно, куда мы выстрелим, вверх или вниз. Мы это поймем только после того, как выстрелим либо вверх, либо вниз. Мы просто можем предполагать, в какую сторону торговать лучше, и в какую сторону движение может быть очевидно. Вот. Ну вот как-то так. Я, честно говоря, не знаю, какой пример там был. Возможно, запись вам поможет. Внимательно послушайте. Я думаю, что я там очень правильно все сказал. Почему считается, что на фишесе долго позиции не держитесь? На ЦИИ данные в виде открытого интереса 350 тысяч контрактов, возьмите за сутки 4-5, допустим. То есть, стало на следующий день а на начало сессии 350 плюс минус 400. Так, еще раз вопрос. Почему считается, что на фьючерсах долго позиции не держат? Если на СИМИ данные в виде открытый интерес 350 тысяч контрактов, а изменения за сутки, ну, например, 4,5 тысяч контрактов, допустим, то и стало на следующий день, на начало сессии 350. 000. Ну, все верно. Но пф, это не считается, так оно и есть. Юрий, Значит, может быть, я маленький вопрос не понял, но попробуем рассказать еще раз. Да. А, задержка да. идет небольшая. Я, я, я так понимаю, вопрос заключается в том, что открытого, ну, то есть открытый интерес, он меняется не на большую часть. То есть основная часть открытого интереса остается неизменной. То есть, грубо говоря позиции по сути не меняется и вопрос заключается в том что э, э, э, то есть ты сказал что э, спекулятивные в основном операции происходят и долго ну, как бы не держится до да, позиции открытый интерес не задерживает ну, да. но статистика Абсолютно показывает я. то что, что что как раз наоборот да статистика этого не показывает. <клышко> Смотрите, ну, ну вот же, да, данные по, по фьючерсам, да, то есть 416 тысяч открытого интереса есть на текущий момент, да, при всем при этом изменения было, прибавили всего лишь 5 тысяч контрактов, но надо понимать, что 5 контрактов прибавили вот к этому объему. 5 тысяч контрактов, что это значит? Это значит, что кто-то купил и продал 5 контрактов. А всего торговали 300, ой, 138 тысяч контрактов. То есть 138 тысяч контрактов торговали, торговали целый день, но новых позиций набрали всего 5 тысяч. Это очень мало. То есть получается, что 98% всего того объема, который наторгован был в течение торговой сессии, потрачен впустую, потому что позиции не накопили. Возможно, кто-то там переложился в покупку в продажу. Возможно, там зашли какие-то другие деньги или так далее, так далее. То есть раньше открытый интерес был в анге, потом встал с шарты. Но в массе своей ничего не изменилось. И это говорит о том, что для меня это, говорит, это факт говорит о том, что инструмент в какой-то степени чисто спекулятивный. И нет смысла никакого смотреть по фьючерсам, допустим, там на месяц назад. Что за день открытый интерес меняется всего на 2%. А по данным месяца это еще, еще меньше на самом деле. Вот так вот. Так, ну и я не знаю, я думаю, что попробовал возьмись. Как понял. Значит, Ну и вопрос, как вы можете, да, заключительно сегодня, как вы можете объяснить рост АСМП 500 без объема в течение последних двух лет? Никак не Торгую я не с MP 500, не смотрю я не с MP 500, поэтому я даже не смотря этот график и не могу вам сказать. Я специализируюсь на валютных фьючерсах, я специализируюсь на э, том, что я, собственно говоря, знаю, то, с чего я нашел, то, с чего я начал. К рынку фондовому или срочному я отношусь только лишь к российскому. Про российский там могу подсказать, то, что торгую. А вот такие вот вещи я в этом плане не будем говорить, что что-то знаю или, что-то говоря, не знаю. Ну, в общем-то, все, я так понимаю, вопрос на этом закончен, я думаю, что я ответил на все, ничего мне мы не пропустили. Значит, я в целом хочу рассказать так, в комментах, что я много раз делал отсылку на обучающих на команду свою. Я с недавних пор открыл свой, собственно говоря, сайт. Кому интересно, заходите. Сейчас я сайт запущу. Значит, ну не запущу сайт, а ссылочку дам в чат. Там много информации, ну как мне кажется, много информации конкретно по тому подходу, что я говорю, много видео в том же самом ключе. Вот, и э, есть очень много полезной информации, в том числе и мои контакты. А вот. Если кого заинтересует <coughs> профессионально в этом плане обучения, так э, пожалуйста, всегда. Э, сайт trading flornet Вроде бы без ошибок. Все, будьте гостями, приходите, пожалуйста. Все. Э, вот Тогда я передаю тебе слово. Да, все вопросы отвечены. тема у нас раскрыта, я так понимаю. Спасибо, собственно, за вопросы, было приятно на них работать. Ну вот, подсказываю, что нас тут всех выкинуло. Ждем нашего модератора, пока без модератора. Вам, коллеги, тоже большое спасибо. Андрей, пока нету модератора. Повторите быстренько вопрос. Я, может быть, неправильно понял. В чат киньте, я попробую рассказать. <coughs> ну, так просто скопипастите, просто, я не знаю. Михаил, помните мое слово, был доллар, доллар, начал свое среднесрочное падение. Может быть. Я не спорю, что он, может быть, и начал свое среднесрочное падение, но Смех. вот так вот, вот цены не ходят. Тоже можете пополнить мое слово. Есть объем на торговом есть что-то даже типа ложного пробоя, вот просто так мы не пойдем. Мы можем здесь пойти э, формировать какие-то структуры, накопления, мы можем застрять в боковике, начиная с сегодняшнего вечера стоять, стоять, накопить здесь объем, а потом выстрелить, это да. Вот в это я поверю. Но это нифига не ни один день, ни один вечер. Я на этом собаку съел, поэтому здесь нет. Андрей, как... а вот ваш вопрос, да, как вы видите евро доллар сейчас? Давайте посмотрим. В качестве пример Евро доллар я смотрел в Англии сегодня объясню почему есть рыночный сантимент как раз таки о рыночном сантименте больше раскрыто на сайте monotradingflow.net суть заключается в том что вот здесь вот есть застрявшая страна. это продавцы то есть как раз таки слабые деньги те кто продавали я так подозреваю что это люди которые просто брать а пардон блин капец я не включил да демонстрации Канад тоже не показал. Так вот, вот здесь, вот в этом самом месте, есть огромное количество людей, которые взяли, собственно говоря, и позастревали в продажах. Это видно по рыночному сантименту. Значит, и движение вверх для меня это движение понятное и ожидаемое. Возможно, те, кто хотели закрыть гэп, собственно говоря, сейчас его закрывают. Поэтому у меня позиция по данным инструментам в лонгах, но я там тоже с опционами, поэтому там не совсем направленная позиция. Но лонг это для меня хорошо. И мы с вами будем двигаться вверх и будем двигаться и двигаться и так далее, и так далее. И опять же включим старший таймфрейм, посмотрим профиль и, и, и так далее, и так далее. То есть смотрите, да, как распределяется объем. У нас что-то наторгованное здесь, у нас что-то наторгованное здесь, есть импульс наверху. И движение вверх – это движение приоритетное. Допускаю какой-то откат, и завтра буду смотреть именно чисто лонги, и это будет основная концепция. В принципе, каждый, опять же, на сайте, на своем, который я уже кинул ссылочку, я провожу утренний брифинг, каждое утро, поэтому смело можете просматривать и я все эти торговые идеи уже э -э, буду выдвигать. А гэп когда закрывать? Ну, не знаю. Я гэпы люблю закрывать себе такие большие. У нас э -э, в 2014 году э -э, на фунте был такой гэп, что он фактически не закрылся. И, или закрылся там спустя несколько месяцев, но ну, может быть тоже через пару месяцев гэпы закрывать такие большие неблагодарные идеи. Где тут видно, что открывают шарты, на ватасе не совсем это видно. Это видно через рыночный сантиментов, используя другие ресурсы, но они здесь есть, я вам точно говорю, вот в этом месте. Или на сайте вы себя можете посмотреть. Дельта отчасти здесь тоже говорит о том, что шарты открывали, потому что ну тут дельта такая сильно отрицательная. Смотрите, да, тут прям вот всю дорогу шартили. Смотрите, сколько отрицательной дельты. Это тоже какой-то степени хороший признак, потому что, ну, market целость был ну, просто вообще ошеломляющее количество. Вот. Ну, вот так вот. Ладно, коллеги, давайте мы с вами будем, наверное, заканчивать. Да? Влад у нас добавился? Вот, да, добавился. да, меня немножко выкинуло. Спасибо, Юрий, было очень интересно, хороший, хороший вебинар. Очень много Полезной информации. Я думаю, ребятам понравилось. Будет запись. Пишите, ставьте в чате плюсы, кому понравилось. Если, если хотите дальше продолжение, пишите хочу, ставьте опять же плюсы. И сделаем продолжение вебинаров. Следующий запланируем, объявим его. Ребятам понравилось, было интересно тебя слушать, было много примеров, практических 17. и полезностей. Поэтому а, запланируем дальше мы а, новые вебинары. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети, Facebook, ВКонтакте. А, я сейчас сброшу ссылочки. Кому а, кто еще не добавлен, добавляйтесь, следите за обновлениями. Ну, Юрия будем отпускать, у него уже первый час ночи как видим да -да. в ночную смену сегодня вышел поэтому поэтому спасибо юрий а с остальными тоже будем прощаться и сейчас только вот скину сюда ссылочки для того чтобы ребята могли следить и также на Также на YouTube-канал я сброшу. У нас выходит, выходит на данный момент очень много роликов, обучающих по функционалу, поэтому тут, кто не знаком. Андрей, по поводу можно ли оплатить платформу, напишите в поддержку. Я, я не знаю, если честно, точно не владею информацией. Знаю, что PayPal можно оплатить, на карту можно оплатить. Сейчас я дам Skype поддержки. Напишите в поддержку и вам расскажут, каким образом можно оплатить. И так вот, значит, это будет. Ссылочка на почту, и либо же набирайте, <coughs> набирайте в скайпе Order Flow Trading, и, соответственно, там добавьтесь, задайте вопрос. Если есть еще какие-то вопросы по платформе, задайте, пока, есть, пока трансляция еще идет. Арсений, по поводу видеокурса Юрия по поводу его обучения. Вы общаетесь с ним, он вам сбросил сайт и он вам даст ответы, потому что он наш приглашенный гость, он пользуется платформой нашей, торгует. Соответственно, мы его приглашаем поделиться с вами информацией, но каких-то нюансов по поводу обучения и прочего я я, если честно, не владею, поэтому лучше у него уточнить. Так, ну, нет, Юрий уже вышел, у него просто плюс 5 к Москве, поэтому... а вот Юрий я появился. Тебе, я там написал? А, нет. А, я, я думал, ага, да. Вот Ю, Юрий дал, дал свои контакты на ну, пишите и угу, все. Ну все, коллеги. Так, все, всем спасибо, спасибо. спасибо. Да, всем спасибо. Ждите ждите следующих анонсов вебинаров, будет со, следующей, со следующего месяца я думаю у нас будет пополнение, будут еще другие спикеры тоже, очень интересные ребята, которых, у которых есть чего поучиться, поэтому опять же подписывайтесь на соцсети, следите за нами за последними новостями, будьте в курсе, регистрируйтесь на вебинары, не теряйте деньги, зарабатывайте и в общем, все, чтобы было у вас хорошо. <смех> всем, всем пока, всем удачи.